Я познакомился с продукцией компании Syncloud относительно недавно, полтора года назад, но даже тогда увидел интересные вопросы, которые бы я мог бы решать своей компанией. Прежде всего, это интересная работа с различными базами данных. Она смещает в себе как и классический мессенджер, так и другие продукты, позволяющие не просто. Общаться со своими сотрудниками, потому что имея несколько сот человек подчинений это безусловно важно, иметь возможность достучаться до каждого. Но самое главное – структурировать их работу, смотреть, как они выполняют свои э, функциональные обязанности, срок, какое качество этих задач, самое главное – как они делегируют эти вопросы. И могу сказать, что за последний год работы э, 80% того, что я хотел бы решить, я решил с помощью этого продукта.